Всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Бородатый Скретч, продолжает играть в Вальхейм. Меня достаточно часто спрашивают и на стримах, и в комментариях под видосами о том, что за молот такой имбовый я с собой таскаю и просто в щепке разношу всю мелкую надоедливую шелупонь. Что это за чудо-молот? Конечно же, я тебя сегодня, мой дорогой зритель, оповещу и просвещу. Поэтому смотри, пожалуйста, видосик до самого конца. Дальше будет очень много интересного годного а, контентика. Также не забывай влепить лайкосик под данный видосик, мне очень нужна, важна твоя а, поддержка Ну а взамен за твои лайки я буду, как обычно, радовать тебя годными крутыми видосами по самым разным современным а, видеоиграм Такими, например, как а, Вальхейм и не только Ну а мы начинаем! Итак, вот он этот красавчик, это уникальный молот, который в русской локализации называется Олени Или же Стагбрекер Рецепт или же чертеж на этот молот можно получить сразу после того, как вы найдете цельную древесину. Она добывается в черном э, лесу при рубке э, сосен, и выглядит она э, вот э, так. Вот так вот, ребята, она выглядит. Также для его создания потребуется аж целых 4 головы. Оленя, которые падают Естественно, с оленей мы, Которых мы будем Встречать практически на каждом Шагу. Трофей оленя нам, ребятки, нужен Обязательно в количестве 4 штучек Для того, чтобы можно скрафтить было Этот молот Ну и нужно добыть несколько обрывков С кожи кабанчиков. Да, вот только после того Как мы все выполним все вот эти вот условия может станет доступен для Крафта на верстаке Это, ребят, на самом деле очень имбовое Оружие, особенно на старте Игры, когда вы только начинаете, да смело Можно искать ресурсы на эту пушечку Потому что она обладает достаточно Интересными показателями Ну и что это за пушка такая, этот Алинимор А это у нас большой двуручный Молот, который своими атаками Наносит оглушающий Тип урона и буквально разбрасывает в разные стороны всех существ, которые пытаются вам досадить. Удары этого молота не спутаешь ни с одним другим оружием, оружием в данной игрушечке. Вот таким вот образом мы можем спокойненько выносить не только кабанов. Этот молот, конечно же, можно прокачать. И улучшить. Он имеет аж целых 4 стадии для улучшения. Вот у нас сейчас молот находится на третьем уровне мощности. Его можно также кач качнуть до максимального четвертого а, уровня. И циферки урона при этом будут вылетать гораздо солиднее, чем это есть а, сейчас. Для апгрейда а, к основным компонентам, из чего он составляется, добавляются только лишь обломки костей, которые, ребят, легко и просто можно добыть со скелетов из того же темного а, леса. Особенно много этих самых костей и скелетов можно найти в погребальных а, комнатах. И на болотах, на пути к третьему бозу массе костей тоже встречается очень много скелетов, поэтому, ребятки, я думаю, что с проблемой со, с костями, со скелетов у вас точно не будет. Безусловно, к этому, ребят, молоту необходимо, конечно же, а, привыкнуть. Он поначалу может показаться как слишком медленное оружие, оружие с достаточно низким уроном, Если, например, сравнивать его с теми же с бронзовыми или стальными аналогами Но все, ребятки, его минусы а, компенсируются а, АОЕ-атаками Которые, ребят, нехило раскидывают все толпы врагов, которые будут пытаться вас а, нагнуть Вот видите, буквально несколько ударов и уже большая часть а, противников повержена, да Или же разбегается, или же отлетает в стороны Главное, ребят, соблюдайте тайминги, да, когда нужно атаковать Когда нет, просто это нужно чувствовать Вот, например, сейчас мы видим, что монстр Достаточно на далеком а расстоянии Нас не достанет, можно спокойненько Ударять. Никуда, ребят, не торопитесь, и тогда будет, будут атаки у вас насыщенными, сочными и просто ваншотными для всех. После того, как я один раз попал в засаду, где меня атаковала практически с десяток этих самых грейдворфов, да, этих пинкообразных пенькообраз, существ, я взмахнул, друзья, пару раз а своим молоточком, даже не пару раз, а где-то с пятерочку раз, да, Ударов где-то я нанес И все вот эти парни, да, которые меня атаковали Просто-напросто рассыпались а, В пух и прах а, И очень-очень меня а, Порадовал этот момент Вот смотрите, практически, ребят, осталось двоечка, да а, Только лишь самых топовых а, Существ, которыми уже Не составило труда мне разобраться И всю пачку положив, я сделал вывод Что это лучше ребят, что я для себя открыл Для кардинального решения проблем с большим Скоплением а, противника А скопление противника, ребят, большое у вас будет постоянно, потому что вы будете строить свои базы, а, потому что вы будете взаимодействовать с окружением. Например, охотиться, будете добывать какие-нибудь ископаемые. Все это будет вызывать агрессию у монстров, и они будут просто пачками виться вокруг вас. И кардинальным решением проблемы выступит, конечно же, тот самый оленеморчик, который я вам демонстрирую, друзья. При его использовании я бы посоветовал кушать следующие а, блюда. Это, например, можно морковный супчик отведать, да, это можно а, использовать при мясо обычное, досоленье, ли. И также можно, ребятки, полирнуть все это сверху королевским э, джемом, что даст вам существенный баф э, к выносливости. Вот как, например, у меня сейчас. Да, и тогда с такой полоской выносливости вы точно не будете э, знать, что такое усталость. И будете выносить всех подряд налево и направо, как это делаю сейчас я. Правда, враг попался так себе ватненький, но тем не менее, ребятки, суть вы улавливаете. Если же посмотреть по его характеристикам... То здесь, как мы видим у нас а, Оглушающий урон 32 Это на третьем уровне На четвертом, по-моему, будет 38 Количего немножечко урона Силу блокирования, парирования и отбрасывания аж целых 150 а, пунктов А это значит, что когда вы будете орудовать этим молоточком а, Практически никто из пачки вас ударит и не сможет Потому что все будут отлетать на, на небольшое расстояние И удары по вам проходить а, не будут Главное, ребят, для себя определить определенные тайминги Когда нужно ударять, когда противник, значит, а, еще только собирается устроить на вас атаку И тогда вы станете реальным кузнецом-викингом Который будет орудовать вот с таким вот молоточком Молоточком. Еще один нюанс, о котором я хотел тебе рассказать, дорогой мой зритель, это то, что не старайся воевать с этим молоточком недалеко от своего а, дома. Иначе просто-напросто ты рискуешь тем, что снесешь все свои построечки, а, пчелы на тебя вот таким вот образом согреться и будут кусать дико больно. И ты просто-напросто охренеешь от того, что у тебя, значит, куски разлетятся по всей поляне от твоих построек. И тебе потом долго и упорно придется это все дело э, собирать. Поэтому не воюй с этим молоточком на своей территории, потому что урон наносится не только монстрам, но и, например, как сейчас, вот я все ульи почти, почти что поломал у себя на территории, да, они все у нас перекосились. Естественно, мы их починим. Да, ребят, это такой, ребят, нюанс, который стоит тоже учитывать. Боюйте где-нибудь в поле, да, или же в лесу, но никак не на своей территории, потому что вы здесь все нафиг порушите, а потом заново отстраивать это тоже, ребят, время это тоже э, силы поверьте, отстраивать вам будет от кого еще в процессе когда вы будете защищаться от более жирных а, врагов Вы еще настроитесь в этой игрушечке, уверяю вас Поэтому соблюдайте все советы и нюансы И будет вам, ребятки, гораздо комфортнее выживать в Вальхейме В общем, зритель, такие выводы я для себя сделал Относительно данного оружия Если ты только начал исследовать мир Вальхейма И если ты хочешь поистине незабываемого приключения То братишка Скрэч рекомендует тебе скрафтить эту пушку С ней тебе будет гораздо проще и интереснее выживать И побеждать своих врагов Ну что ж, по поводу молота вроде бы все рассказал. Зритель, если же ты считаешь, что братишка Скрэйч рассказал недостаточной информации по поводу этого молоточка, то смело пиши ему в комментариях об этом. И братишка Скретч, возможно, в следующем видосике допилит и дополнит инфо информацию необходимыми э, сведениями. Также, если у тебя есть какая-нибудь офигенная идея по поводу Вальхейма, и не только, смело пиши мне в комментариях, предлагай. И, возможно, в следующем выпуске озвученная тобой тема окажется в виде видосика на моем э, канале. Будь, пожалуйста, активнее. Активность твоя всегда